всем привет это четвертая часть об электрон тех в этой серии вы узнаете о передовых технологиях таких как технология керамики низкотемпературного обжига полипароксиленовое покрытие электронных компонентов и использование акустической микроскопии с учетом факторов определяющих вес габариты и время наработки на отказ электронных изделий в таких направлениях электроники, как бортовые СВЧ-устройства, программно определяемые радиосистемы, микроэлектромеханические МЭМС-системы, оптические сенсоры и преобразователи, достичь приемлемых параметров, особенно для тяжелых условий эксплуатации, без применения 3D-интеграции невозможно. НПЦ спецэлектронной системы оснащен технологией производства 3D-интегрированных подложек из керамики низкотемпературного обжига до 60 слоев с предельными габаритами 160 на 160 мм и толщиной до 12 мм. Кристаллы устанавливаются контактно-реактивной пайкой или термокомпрессионной сваркой, в том числе на приформу из эфтектического сплава. Кристаллы с выводами на поверхность устанавливается методом Flip Chip. Контактные площадки на полупроводнике соединяются с подложкой металлической, золотой, медной или алюминиевой проволокой. Сварка золотой проволоки производится методом шарик-клин. Сварка алюминиевой и медной проволоки и плоской ленты методом клин-клин. По военному стандарту отрасли для радиоэлектронной аппаратуры все изделия покрываются специальным покрытием. Для этих целей фирма Базальт сама разработала и освоила выпуск автоматизированных установок для нанесения полипароксиленовых покрытий. В нашем стенде представляется технология, которая имеет историю этой разработки. Начало разработки еще в прошлом столетии, 1983 год. Головной институт радиопромышленности вонка начал эту разработку. Она должна была заменить лаковые покрытия, практически их исключить из электроники, имеющие много разных преимуществ. Покрытие, которое наносится не традиционным способом как лаки, не в несколько слоев, а в, в вакууме находится специальные установки, используются для этого. И называется это полипарокслинное покрытие. И эта технология, к сожалению, не нашла такого широкого применения из-за ситуации, которая у нас сложилась в 90-е годы. Многие предприятия электронной промышленности разрушены были. И э, удалось ее сохранить фирме ООО которая в области применения, это практически не только электроника, но и также светотехника, оптические покрытия. Они в космосе, поскольку они являются негазящими покрытиями, поэтому все, что касается вот, э, такого направления, оно э, применяется даже э, для экипировки космонавтов. Они носят шлемы, когда выходят во, за пределы корабля. Вот мы наносим там покрытие, которое является фиксирующим, поглощающим покрытие и защищает от солнца в глазах космонавтов. От излучения, как отражающее покрытие, специально используется в таких вот светофильтрах. А применяется и на воде, и в воздухе, и на суше самая ответственная электроника. Выпущены по этой технологии стандарты. Еще были ну, в те времена 90-е выпущен военный стандарт отрасли по этому покрытию. Но сейчас, с следующего года, будет разрабатываться ГОСТ, который даст возможность предприятиям применять их в самых ответственных условиях. В настоящий момент тоже вот проводилась работа по созданию отечественного сырья, вернее его восстановление производства, которое также раньше выпускалось по программе государственной. И сейчас, два года назад мы работали с, заводом, с институтом катализа Академии наук, теперь опытный завод может выпускать этот продукт опытными партиями, к сожалению. Для обработки проводов, кабелей, производства жгутов проводов, кабельных сборок необходимо оборудование, которое поставляет технический центр «Виндек». На стенде компании представлены станки тороидальной и рядовой намотки RUF. Производство ряда компонентов электронного и электротехнического оборудования требует обмотки, которая выполняется на сердечнике ферритового или ферромагнитного типа. К таким многовитковым элементам относятся дроссели, трансформаторы, электрические моторы, катушки, индуктивности и другое. Для создания этих и других устройств нужны так называемые намоточные станки. Принцип действия машин достаточно просто и эффективен. Обмотка осуществляется одновременно с вращением каркаса изготавливаемого компонента. Вследствие этого провод равномерно ложится на предусмотренную для него часть. Количество витков отсчитывается с помощью специального счетчика. Натяжение регулируется оправкой станка с учетом показателя упругой деформации кабеля. Станок для зачистки проводов комакс MIRA 340 оснащен вращающейся головкой с четырьмя ножами и имеет уникальные функциональные особенности, позволяющие сократить время и повысить качество производства. Удаление изоляционного слоя одна из главных операций по обработке кабелей для изготовления оборудования. Одной из ключевых особенностей станка Comax CAPA 330 автоматической мерной резки является возможность установить индуктивный дополнительный датчик, который определяет диаметр провода. Компания Dectal Electronics представляет электронные компоненты от NHP Semiconductors, ST Electronics, Amplion и WN. NHP Semiconductors производит микроконтроллеры ARM общего назначения автомобильные и беспроводной связи. Микроэлектромеханические системы сегодня становятся все более распространенными, преобразуя способ взаимодействия цифрового и аналогового миров. ST Electronics внедряет инновации для создания следующих поколений датчиков и приводов микроэлектромеханических систем с использованием запатентованных передовых технологических процессов. В конце 2003 года компания Motorola решила выделить из своего бизнеса производства аналоговых и цифровых электронных компонентов. Таким образом, в 2004 году была образована компания FreeScale Semiconductor, в настоящее время в номенклатурном портфеле фрискейл семикондуктора около 14 тысяч наименований компонентов. Объединение НХП и фрискейл в единую компанию создало четвертого по величине производителя процессоров и прочей сложной микроэлектроники на планете. Роботизированная ячейка выполняет сборку жгута, раскладку проводов по заданной заранее программе. Сперва расставляет держатели для проводов, далее принимает провод из машины мерной резки и зачистки, которые его нарезает размер, снимает изоляцию. И выполняет раскладку провода в соответствии с моделью жгута цифровой по маршруту. И так провод за проводом формируем весь жгут. Если размер превышает а, зону досягаемости рук робота, мы просто ставим его на рельсу и тем самым расширяем а, рабочее поле. А, таким образом, можем собирать в том числе длинные жгуты, в том числе для авиации, а, для а, космической промышленности. А, для... Это сокращает трудоемкость а, и количество ошибок а, в процессе а, раскладки проводов, потому что их бывают тысячи и... Это чревато человеческим фактором при раскладке тысяч проводов на каждом жгуте. В 2020 году компания Mass «Инновационные технологии» подписала крупные контракты в области оснащения промышленных предприятий с использованием решений согласно концепции «Индустрия 4.0». Была произведена отработка интеграции оборудования Schleiniger AG с коллаборативными роботами компании IBB. А все началось в 2015 году с небольшого контрактного производства кабельных сборок и жгутов для предприятий ВПК. Кобот или коллаборативный робот – это робот, который может хорошо исполнять монотонную и рутинную работу вместе с человеком. Они работают рука об руку с человеком. Многочисленные датчики и сенсоры контролируют любое приближение и препятствие. В январе 1964 года приказом номер два Президиума Госкомитета по электронной технике СССР в городе Томске был открыт Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов НИПП. В НИИ ПП были разработаны процессы получения эпитоксиальных структур широкой номенклатуры для СВЧ-изделий, диодов ГАНа, смесительных, умножительных, детекторных, импульсных диодов, оптоэлектронных диодов и К-диапазона и интегральных схем. В НИИ ПП появились и первые отечественные, не имеющие аналогов за рубежом монолитные интегральные схемы, миллиметрового диапазона на основе оригинальной технологии МИС-мембранного типа, обладающей уникальным сочетанием технологической простоты, высоких параметров и устойчивости к жестким внешним воздействиям. За время работы по направлению с ВЧ электроники получено более 100 авторских свидетельств и патентов. Аппараты, в которых применялись изделия оптоэлектроники нии -ПП, побывали в космосе на Венере и Луне. Кейсайт Технологис продолжает традиции компании хьюлетт Паккард, основанной в 1939 году Биллом Хьюлеттом и Дэвидом Паккардом. Как написано в Википедии, в 2021 году газета Вашингтон-Пост вместе с российскими авторами-диссидентами Андреем Солдатовым и Ириной Бараган Обвинили компанию в поставке нескольких решений для анализа интернет-трафика, разработанных XIA, который является частью K Side Technologies, Московский центр управления интернетом цензурой в России. А вот стенд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики твердого тела имени Осипьяна Российской Академии Наук был совсем незаметен. Институт был образован 15 февраля 1963 года. За время существования в ИФТТ приобрели квалификацию и получили возможность вести научные исследования более двух сотен научных сотрудников. Было защищено около 60 докторских и около 300 кандидатских диссертаций.